Привет, друзья! Вы часто присылаете мне в инстаграм фото монет 50 копеек разных годов, а именно 50 копеек 1992 года и 50 копеек 1994 года. И возможно в будущем эту монету будут убирать, из номинального ряда, как и мелкие копейки. И в этом видео я хочу вам показать дорогие 50 копеек 1994 -го года, которые я купил к себе в коллекцию у своего подписчика. На первый взгляд, это какие-то странные монеты 50 копеек, а стоят они больше 500 гривен. А разобраться, что это такое и сколько это стоит, поможет вот эта книга «Экзонумия». Авторы этой книги сами являются коллекционерами, и благодаря тем знаниям и изучению монет долгие годы появилась эта книга. Чем цены эти 50 копеек? Они являются монетой, выпущенной в ущерб обращению, не монетным двором. Подделывать платежные средства начали почти сразу после их появления. И на разных профильных площадках по продаже древности и антиквариата мы можем встретить поддельные платежные монеты, платежные слитки, подделывали гривны тех времен. Ну, Это можно посмотреть в разделе нумизматика на Виолите. И не обошел этот процесс и современную Украину. После проведения денежной реформы в 1996 году, ну, так как финансовое положение было сложным, почти сразу появились подделки на 50 копеек, 25 копеек и даже 1 гривну. Курс был Две гривны к одному доллару. Представьте, какой, как это было выгодно подделывать тогда украинские монеты. Использовались различные способы подделок. Более подробно указано в этой книге. И принцип каталога заключается по методу именно изготовления поддельных монет. Так как монеты выпускались не какой-то единой организацией, а в разных форматах у разных людей. Вот такие форматы подделок использовались. Это чеканка на заготовке штемпелями. Да, стандартный метод чеканки, только уже не в Национальном банке, да, не официально. Метод составной. Это чуть подробнее я могу рассказать в следующем выпуске, как это происходит. Это литье. Бывает как в многоразовые формы, так и в одноразовые. И на ЧПУ. ну Это электронное приспособление. И В этой книге показаны монеты в различных способах изготовления. Более ста экземпляров фальшаков представлено в каталоге. А как думаете, сколько времени понадобилось для подготовки такого труда? Как я знаю, полтора года авторы готовили данную книгу, изучали монеты, покупали их на разных площадках. Полтинники мы еще получаем на сдачу и можем поискать в копилках что-то интересное. Именно поэтому я показываю вам эту книгу и эти монеты. Она может быть интересна многим коллекционерам, так как раскрывает секреты изготовления монет. Но в данном случае фальшаков. Как мы можем заметить, некоторые монеты сделаны настолько качественно, что их трудно отличить от настоящих монет. Некоторые настолько примитивны, что непонятно, как можно такой монетой вообще рассчитаться. И ей специально ухудшали качество, состояние, чтобы люди не заметили, что это подделка. Ну вот как, например, на этой монете. Материал фальшаков использовали тот, какой у кого был. Это и тампак, и свинец, и какие-то другие материалы. И это делает коллекционирование таких монет особенно красочным и интересным. Цена на такие фальшики очень разная, от 500 гривен до нескольких тысяч, в зависимости от уникальности, красоты. Ссылку на раздел с фальшаками на Violet я оставлю в описании, и вы можете посмотреть, какие были продажи, какие примерно цены и какие они бывают. Также вы можете выставить на продажу или прикупить к себе в коллекцию а если вам интересна эта книга напишите мне в комментариях я сниму более подробный обзор с показом примеров фальшаков и конкретно разберем эту книгу буду ждать ваши комментарии а в описании к видео вы найдете ссылку на покупку данного каталога это для тех кто любит физически держать подобную книгу и она довольно большая красочная и вы сможете почитать например перед сном холодным зимним вечером разглядывая свои монеты друзья я желаю всем удачного поисков редких монет и не только просто вам удачи по жизни и фарта и до встречи в новом видео до вторника жду ваших комментариев всем пока